Всем привет! Проверим, как помогают чистящие порошки в борьбе против ржавчины в унитазе. Некоторые эффекты есть, но потребуется много сил и времени, а унитаз не будет сиять в прежней частоте. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много интересного из мира упора.